Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэнди Влад и сегодня у нас будет видео о том, как стать выше. И что нам для этого понадобится? Нам понадобится обычный пол, турник и стена. Мне кажется, пол и стена есть у каждого, так что поехали! На самом деле, по факту, у нас выше стать не получится. Но фактически и физически мы выше станем с вами на 5 сантиметров за месяц. За счет чего это? Из-за нашей повседневной сидячей жизни наши позвонки они втягиваются один в одну. И когда мы делаем вот эти вот распрямительные упражнения, они у нас распрямляются, и мы становимся выше. Но полноценно стать выше нам помогут два спорта: это плавание и, конечно же, баскетбол. Чтобы стать еще выше, больше чем на 5 сантиметров, ты должен заниматься этими видами спорта, хотя бы одним, а в идеале даже двумя, можешь попробовать заниматься. Итак, первое упражнение у нас будет на турнике. Это обычный виз. Беремся как можно шире повисаем на перекладине и здесь фишка не скукожено вот так вот висеть а распрямиться почувствовать как спина стала длиннее желательно находить такой турник где вы не достаете ногами пола тогда распрямиться будет еще лучше запомните не вот так вот мы висим а полностью распрямляем нашу спину и тогда эффект будет лучше Делаем это упражнение по утрам по три подхода. И переходим к дальнейшим упражнениям. Их тоже нужно делать по три подхода, каждое. Итак, второе упражнение будем делать возле стены. Подходим к стене, прижимаем наш зад и наши лопатки. И выпрямляем руки таким вот образом. И делаем вот это вот увеличивающее движение вверх. Поднимающее движение вверх. Оно будет выпрямлять нам спину. А также будет делать нас выше. Если вы просто его даже сейчас попробуете, вы почувствуете, как ваша спина выровнялась, и вы, собственно, стали выше. Локти тоже желательно не отрывать. Итак, и третье завершающее упражнение мы будем делать просто на полу. В чем его фишка? Мы поднимаем две руки вверх и становимся на носочки. И тянемся как можно выше. Тянемся к нашему просто потолку. Чувствуем, как наша спина становится выше, чувствуем, как она выравнивается и как... Блин, ну мы становимся выше Делаем это вот так вот Тоже 10 раз 3 подхода с утра только чувствуем нашу спину. Не просто встали на носочки, а потянулись вверх. В этом ключ. Что, друзья, вот такое вот у меня было видео про то, как стать выше. Обязательно выполняй и за месяц ты станешь выше на 5 сантиметров. Напиши в комментарии, какой у тебя рост. Будет интересно пообщаться на эту тему. С тобой был Рэнди Влад. Поставь лайк, подпишись на канал и подпишись на мой инстаграм. Пока. We're yeah.